C'est les chambres de Mélaine que j'ai préparée pour elle. Mais hélas, à moi, il est sera vide. Pauvre homme. <rire> ah. Когда не будешь рядом, пустота в этих стенах, навевающая тишину, сколько вещей огоется в ней, пустота. И пронзающий холод, выдувающий душу в дальнюю страну, где нету а? счастья для меня и упокоения. Хожу по этим коридорам в одиночестве и вижу буквы на дверях комнат. Я их ставил и назвал. Но нет в них живущих. Да так хотелось бы. Дядь. Нуждая в ночи. Потерянные, разбитые. Как я. Не думаю. Они светят ярко. Звездной ночью они под склоне. И люди видят их свет, что сияет там с высока, и идут за ними. Но куда они их ведут? Ведут лишь единицы. И что будет потом за чертой временной а жизни? Пошут ли они своих путеводителей об этих тайнах или это лишь иллюзия созданная для привлечения умов и сердец. Может быть. Дом будет пуст и во благо будет сие. Я устал бродить по этим коридорам. Одинокое пусто и темно в них. И Нет живущего и нету голоса иного, хомя внутреннего демона, черзающего мою душу, желающего моей погибели. Я захожу Вновь и вновь, каждый день В эти комнаты Которые я создал Для особых Для них Но они пустуют И нет в них живущего Но если во мне Живущий Истины Или я сосуд Бесплотный и пустой Бродящий по пустыне Темной ночью Во тьме кромешной Есть ли спасение Такому червю Ползающему По лицу земному Мне неведомо сие? Кто ответит мне на вопросы, кто покажет мне путь, воспалю ли, высь и поду камня, в землю плачи и скорби, Там, где свет не выживал девица, И по делам страдает, обреченный на погибель.